Здравствуйте. Меня зовут Рушан. Я приехал из города Казань. Это Татарстан. События в целом проходят очень здорово. Я в первый раз на Кипре. Погода, конечно, тоже довольно шикарная, учитывая, что у нас там еще снежок, а здесь уже лето полным ходом. Обстановка, атмосфера ну просто шикарная. В целом, то есть я получаю здесь довольно хороший заряд эмоций, мотивация. То есть, учитывая то, что в детстве упал в чан с мотивацией, приехав сюда, понимаю, что это событие не напрасно, и желаю нашему комьюнити большого процветания, больших вершин, ну и чтобы больше активных людей с активной жизненной позицией приходило в наше сообщество. Ну и... Всем успехов и финансовой независимости в нашем сообществе. Ребята, скоро будет еще аналогичное событие, мы, конечно, вам об этом скажем, и я бы очень хотел, чтобы вы присутствовали на следующем событии. Хочу пожелать компании «Зи процветания, больших успехов, развития нашего комьюнити, ну и чтобы оно росло, именно и обрастало качественными людьми и радовало нас тоже своими как-то курсами, академией и, ну, все, что будет с этим связано».